Да, коллеги, всем здравствуйте. Николай меня уже представил. Кто-то из вас, наверное, меня знает, кто-то нет. Вот, в принципе, представления было достаточно. Итак, давайте перейдем, собственно, к предмету нашего сегодняшнего общения. Это... Мы сегодня с вами будем говорить про транспортные модели, про их создание, про их создание про то, как с ними работать и какие основные трудности испытывают пользователи, основные крупные трудности, которые пользователи испытывают при, собственно, работе с моделями и, в первую очередь, с PTV-визумом. Давайте начнем немножко со скучной теории, с того что же все таки такое что же собой представляет транспортная модель? На мой взгляд и на взгляд многих моих коллег оптимальным определением является то что вы видите сейчас перед собой на экране. то есть транспортная модель это вид представления транспортных потоков, который складывается из данных транспортной сети социально-экономических данных и алгоритмов, определенным образом эти данные обрабатывающих. Соответственно, в конечном итоге любая транспортная модель дает нам некое распределение в существующем или в будущем, или возможно даже в прошлом моменте транспортных потоков по сетям некой территории. Для чего же нужны транспортные макромодели? Тоже очень частый вопрос, возникающий. Как, что с моделями вообще делать? А транспортная модель на самом деле, это в конечном итоге всегда транспортные потоки. Без представления о транспортных потоках, о том, как они распределены, от чего их распределение зависит и как они будут распределены в будущем в зависимости от ряда факторов, невозможно выявить существующие проблемы в транспортной инфраструктуре и невозможно сформировать план их решения. Вкратце задача любой модели это выявить существующие проблемы и сформировать оптимальную стратегию их решения. По сути, модель – это цифровая песочница, которая позволяет проводить любые эксперименты с транспортной системой практически любыми способами и в неограниченном количестве и сочетаниях. Это все необходимо для того, чтобы оценивать эффект и принимать обоснованные, взвешенные и последовательные решения по собственно, управлению транспортной системой, причем управлению разностороннему, как с точки зрения инфраструктурных, Объектов, так и с точки зрения транспортного спроса или то, что называют мобильностью. Сейчас перед вами видно одно из основных пользовательских и отчасти заблуждений заказчика. Очень часто отождествляют транспортную модель с каким-то программным обеспечением. И говорят, что есть транспортная модель Visum, есть транспортная модель там, Другого программного обеспечения, неважно, хотелось бы отметить основную мысль, которая заключается в том, что транспортная модель это в первую очередь результат интеллектуального труда ее разработчиков и пользователей. То есть это не софт в явном виде. Программное обеспечение это всего лишь цифровая мастерская, которая предоставляет вам некий набор инструментов, которые позволяют этот продукт создать. Соответственно, чем больше инструментов и чем лучше они приспособлены под э, ваши задачи, тем больше вероятность качественного решения этих задач. Собственно, наш сегодняшний вебинар отчасти э, практически полностью и будет посвящен тому, какие инструменты предлагает PTV-визум для того, чтобы решать э, комплекс задач, стоящий перед транспортной моделью. А для э, себя... Для себя, как для транспортных инженеров, мы выявили следующий алгоритм разработки транспортной модели, который является оптимальным. Первый, первым шагом разработки модели является моделирование транспортной сети, то есть ее представление в неком цифровом виде и присвоение ей определенных параметров, максимально точно соответствующих сети реально. Второй этап – это моделирование спроса то есть это представление транспортного спроса в определенном виде, то есть это все то, что касается людей в транспортной модели. Третий этап – это перераспределение потоков, четвертый – это валидация и калибровка, ну и как дополнительный этап уже, соответственно, прогноз. Давайте, собственно, начнем с самого начала, с моделирования сети. Сейчас я переключусь на непосредственно визум, и с визума мы с вами и начнем. И все, весь дальнейший вебинар, собственно, пройдет под знаком интерфейса визума. Итак, что же собой представляет транспортная сеть вообще, в принципе, в целом? Любая транспортная сеть — это совокупность связанных между собой объектов, формирующих некое математическое описание реальной сети, реальной инфраструктуры. Дорог, перекрестков, светофоров, развязок и прочих объектов, которые у нас существуют в реальном мире. Соответственно... Если рассматривать эту транспортную сеть с точки зрения визума, опять же вернемся немножко к пользовательским моментам, которые для совсем неопытных пользователей иногда даются не сразу. Визум в редакторе своей сети предлагает три режима работы с различными объектами. Ну, Во-первых, все объекты, с которыми вы можете работать, доступны вам вот в этом окошке сети которая по умолчанию у вас отображается в левой а, области экрана. И существует три режима. Режим редактирования, режим вставки и режим пространственного выбора. Вставка предназначена для того, чтобы добавить объекты, редактирование для того, чтобы удалить или изменить их свойства, пространственный выбор для того, чтобы отобразить а, объекты, лежащие в определенной области пространства. Это прям самые-самые простые вещи. Вообще базово различают два типа сетей разных в Визуме. Это сети индивидуального транспорта и сети транспорта общественного. В чем же их различие? Сеть индивидуального транспорта в Визуме в самом простом варианте представлена тремя объектами. Это узлы транспортной сети, то есть пересечение дорог. Вот один из ее элементов у вас сейчас перед глазами. Это узел транспортной сети. То есть это некое пересечение дорог. Вообще узлом, узлом также может считаться, если это линейный участок сети, какая-то простая дорога, узлом может считаться место физически, где дорога меняет свои свойства. Например, меняется число полос, там также должен быть узел. Отрезки – это линейные участки сети и дорог. Это те участки, на которых основные свойства данной, данной области дороги или области сети остаются неизменными. То есть не меняется ни число полос, ни пропускная способность, ни скоростной режим. Это вот некий такой постоянный участок. Это отрезок. Повороты – это объекты, которые показывают возможности совершения маневров в узлах. И также важные свойства этих маневров. Это разрешенные системы транспорта для маневров, то есть где-то на каких-то участках нам отдельным системам транспорта запрещено поворачивать, например, грузовому транспорту куда-то запрещено въезжать, где-то какие-то маневры запрещены в соответствии с организацией движения существующие и так далее. То есть повороты предназначены именно для отображения маневров в узлах. Что же нам предлагает Визум с точки зрения того, как мы нашу транспортную сеть будем строить? Визум нам предлагает по сути два пути. Первый путь самый простой и самый одновременно с этим самый долгий. Мы берем и просто начинаем ее руками создавать. Мы берем некие данные о нашем реальном объекте моделирования, то есть либо мы используем фоновую карту, Визум это позволяет. Подкладываем фоновую карту, под включаем фоновую карту соответственно под вот этой кнопкой и начинаем вручную отрисовывать сеть. Создаем узлы, создаем отрезки, редактируем узлы. При помощи редактора узла, я думаю, вам всем известно, где это, редактируем свойства поворотов и делаем все, всю работу в ручном режиме. Собственно, до возможности автоматизированной, автоматизированного импорта данных, до, так скажем, в поздних, в ранних, точнее, версиях Визума, это был, к сожалению, единственный более-менее работающий путь. Но, но ничто не стоит на месте. Соответственно, сейчас необходимость полностью создания сети вручную, как таковая, в визуме отсутствует. Мы можем пользоваться различными видами импорта данных. Они отличаются источниками и некоторыми своими настройками. Давайте рассмотрим основные, которые используются на практике. Все, что касается импорта каких-либо данных, в визуме а, непосредственно запуска да, процессов импорта находится в меню файл и а, во вкладке Импортировать. То есть здесь мы можем с вами выбрать, что именно мы хотим импортировать и из каких так скажем, источников. На практике самый часто встречаемый источник данных, если мы не пользуемся ручным вводом в сети, это данные OpenStreetMap по целому ряду причин. Во-первых, эти данные доступны, во-вторых, они легко конвертируемы, а в-третьих, существует автоматизированная процедура импорта их визум с различными, собственно, настройками. Давайте попробуем ее запустить. Соответственно, что мы здесь видим в этой процедуре? Мы видим здесь необходимость выбрать сам OSM-файл, который предварительно нужно скачать, либо выделив некую область карты на самом сайте OpenStreetMap и нажав там клавишу «Скачать». Не буду на этом детально останавливаться, я думаю, все уже это пробовали, все это умеют и составив так называемую конфигурацию импорта. Что это такое? Что значит этот параметр в этой процедуре? Этот параметр определяет, насколько детально, у вас будет, насколько детально будут импортироваться данные OpenStreetMap. В зависимости от вашей задачи, от того, какую модель вы собираете и какие так скажем, участки сети вам будут необходимо, будет необходимо принять в расчет, вы эти параметры, собственно, и настраиваете. Здесь их на выбор предлагается 5 готовых конфигураций, то есть вы можете либо импортировать совершенно детализированные данные, где будет все, как сделано сейчас перед вами в, в моем примере, вплоть до пешеходных дорожек. Можете импортировать только основные дороги, можете там, импортировать, не импортировать общественные, данные общественного транспорта, которые есть в OpenStreetMap и так далее. Это с точки зрения практики один из самых часто используемых инструментов в визуме. У него есть свои преимущества, но у него есть и свои ограничения. Соответственно, вы здесь выбираете сам файл OpenStreetMap, выбираете конфигурацию, нажимаете, даете согласие с ознакомлением, с лицензионным соглашением и импортируете данные сети. Какие же есть у этого вида импорта ограничения? Во-первых, надо понимать, что OpenStreetMap – это данные из открытых источников, они не совершены и не всегда могут быть актуальны. Сеть после импорта все равно необходимо проверять если вы хотите получить качественный результат, хорошую модель. От этого не, не, не уйти никак и вряд ли получится каким-то способом уйти в ближайшее время. Сеть все равно нуждается в проверке. Что же стоит в первую очередь смотреть и на что обратить внимание, и какие детали непосредственно для макромодели с точки зрения построения сети важны. Всем, я думаю, понятно, что проверка сети должна заключаться в проверке основных свойств отрезков. Это скорости свободного потока, это разрешенные системы транспорта, это число полос, это пропускная способность. Помимо этого, что чаще всего пользователи упускают из вида и что на самом деле очень важно, и во многих моделях этого нет, и зачастую это часто влияет на качество. Очень часто пользователи не опускаются до уровня расчета пропускной способности и временных задержек в узлах. То есть наблюдается ситуация, при которой базовую организацию проверили, ну вот как, например, я сейчас в примере покажу, вот есть поворот, например, он отсутствует, и его убрали. Вот этот поворот присутствует, но пропускные способности и времена задержек для всех поворотов универсальны. Почему это настолько важно? Эти значения, которые здесь... Заданы. они напрямую влияют на то, как будут работать расчетные процедуры распределения потоков по сети и каким образом модель будет, грубо говоря, по сети распределять нагрузку. Какие есть варианты решения? Либо вы пользуетесь и каким-то образом модифицируете методики расчета пропускных способностей на поворотных направлениях под свою задачу и делаете это индивидуально. Чтобы упростить, вам, чтобы упростить вам эту работу, в визуме существует такая вещь, как стандарт поворот. Что это такое? Это инструмент, который позволяет вам создавать типовые шаблоны для определенных категорий поворотов. Ну, Например, там для поворота направо, для поворота направо со светофором, там для поворота налево, для разворота. Находится эта функция в, во вкладке «Сеть», «Стандарты поворота». И здесь вы можете эти стандарты создать. Еще очень часто при моделировании упускают или, так скажем, не, не проверяют иерархию, иерархию потока. Для расчетов визума, опять же, является важным, какие потоки у вас в узле главные, а какие второстепенные. То есть, какие имеют э, приоритет перед другими. А обычно при импорте сети этот параметр выставляется автоматически из ранга отрезка. То есть, существуют отрезки с большим рангом, соответственно, с большим приоритетом. И если поворот из этого отрезка, и в этот отрезок, например, в случае пересечения какой-то большой дороги с второстепенным выездом, то главный поток установится автоматически на большую дорогу. Если у вас дороги равнозначные, то подобные узлы необходимо проверять и выявлять, где там главный поток в соответствии с действующей организацией движения. То есть основная мысль, что при использовании данных из открытых источников их необходимо проверять, выверять и смотреть на вот эти вот основные параметры. С точки зрения расчетов, основные параметры – это узла и поворотного направления, это пропускная способность и, соответственно, зависящая от нее временная задержка на этот, тот же самый маневр. Помимо импорта данных OpenStreetMap существует возможность также импортировать различные виды, так скажем, виды данных, представленные там либо в виде файла shape, shape файл, я думаю все понимают, что это некий стандарт GIS данных. Вот при импорте любого shape файла на самом деле самым важным моментом является сопоставление сопоставление атрибутов Представленных в этом shape-файле атрибутом, которые у вас есть в визуме. То есть, это вот, вот эта таблица очень часто и к ней подходят, ну, так скажем, бывает такое, что вот здесь ошибаются: то есть не, некоторые атрибуты из исходного набора данных неправильно присваивают тому, что есть в визуме. Соответственно, здесь. Нужно этот момент проверять, на него обращать внимание. Если каких-то специфических свойств, соответствующих стандартным встроенным атрибутам визума, не находится, соответственно, создавать пользовательские атрибуты. Это можно делать вот здесь при помощи вкладки новый Автоматически, не выходя из этого окна, создается пользовательский атрибут, и туда записываются данные из вашего shape-файла. Что появилось нового и интересного еще в визуме в новых версиях? Появилась очень полезная функция, называется импорт общей транзитной нагрузки, то есть файлов формата GTFS. Это один из распространенных в мире форматов хранения данных общественного транспорта. Это первая возможность. Вторая возможность – это импорт, так называемая функция импорт предложения OT из визу. Когда это бывает нужно? Это бывает нужно в тех случаях, когда, ну, во-первых, вы обновляете модель. То есть представьте себе ситуацию, при которой у вас в вашей модели обновился граф, и вы не хотите заново вносить данные общественного транспорта. То есть у вас есть условно старый файлик версии, есть новый граф, которому нужно, в который нужно импортировать данные общественного транспорта. Сама процедура импорта достаточно гибко настраивается, то есть позволяет вам учитывать различные нюансы и расположение остановочных пунктов, и маршрутизации самих трасс-маршрутов общественного транспорта, позволяет вам отдельно настраивать то, как вы будете импортировать там, различные атрибуты, с точки зр... различные объекты с точки зрения их нумерации и так далее. То есть это один из вариантов импорта этой процедуры. Один из вариантов, когда эта процедура импорта нужна. Соответственно, есть второй вариант, второй пользовательский так называемый кейс. Ну, например, когда вам нужно... Просто импортировать данные общественного транспорта, которые у вас есть в формате GTFS, вам нужно их просто импортировать в визу. Обычно обычно, если не, не работает отдельно процедура импорта GTFS, или она работает не так хорошо, как вам нужно, эту задачу можно выполнять ступенчато. То есть вы импортируете, условно говоря, GTFS в э, пустое окно визума, то есть у вас при этом автоматически создается Создается граф, вы сохраняете это как файл версии и потом этот файл версии применяете к тому файлу, где у вас уже лежит ваш граф. Итак, это достаточно неплохо работает, если имеется какой-то там... Адекватный набор данных, не содержащий в себе больших ошибок, это работает достаточно неплохо в ряде проектов. Мы именно таки, такой последовательностью действий и руководствовались. Это актуально, когда сеть большая, и действительно ее тяжело, действительно ее тяжело вводить руками. Соответственно, что еще, какие еще элементы, транспортной сети важны категорически для модели. Один из... Их на самом деле осталось еще два. Это транспортные районы и примыкания. Транспортные районы и примыкания это такие элементы в визуме, которые, собственно, представляют достаточно большой простор для инженерного творчества и позволяют гибко настраивать модель. Никаких единых требований, правил и нормативов в части того, как вы разделите свою территорию моделирования на транспортные районы, ее не существует. Ее не существует, есть определенные логические правила к... Дроблению территории на транспортные районы, ну то есть максимально стремиться к единообразию застройки, избегать попадания в один транспортный район территорий, разделенных крупными естественными или искусственными преградами. То есть нельзя включать в один транспортный район, например, территории, расположенные по, там, на двух разных берегах реки, например, это не совсем правильно. Но единой, опять же, нормативной какой-то документации, которая позволит сказать вам, как правильно и как неправильно однозначно, ее не существует. Так же, как, собственно говоря, и с объектом сети примыкания, который, по сути, основная функция примыкания – это указать, где транспортный поток будет попадать на сеть. Соответственно, от мест этого выхода и от тех затрат, которые вы в, в примыкании заложите, будет зависеть распределение, ваших, распределение потоков по вашей модели в конечном итоге. Это один из важных Факторов. Что позволяет, опять же, делать визум С районами все более-менее понятно. Вы их просто вставляете и обозначаете определенные территории. Определяете, где центроид. Центроид района – это элемент, который важен в случае, если вы автоматически рассчитываете затраты на примыканиях. Его расположение важно. Границы района – сами по себе дают вам по большей части представление о том, какую область вы выделили и что вы имеете в виду. То есть транспортный поток с какой территории будет относиться к этому району. С точки зрения использования в непосредственно расчетных процедурах, площадь сама выделенная площадь транспортного района не важна. Что позволяет визум в части примыканий? чтобы упростить вам работу. Он позволяет их, во-первых, автоматизированно создавать примыкания различных типов. Да? При Если вы нажмете на, вот, вот, в меню «Сеть» на примыкание правой кнопкой и нажмете клавишу «Создать», вы увидите вот такое вот окошко. Он позволяет создавать примыкания <coughs> с различными параметрами автоматизированно. А, параметры – это максимальная длина, Максимальное количество, которое будет создаваться, общее максимальное количество на район и тип создаваемых вами примыканий. Также вас может создавать как примыкание индивидуального транспорта, так и примыкание общественного транспорта при помощи этого инструмента. Этим визу может немножко облегчить вам жизнь. Если у вас более-менее равномерная структура транспортных районов, если они у вас, так скажем, имеют более-менее равные параметры доступа к сети с точки зрения удаленности центроида от места, куда... Вы планируете разместить примыкание, где вы планируете указать выход, выходы на транспортную сеть то этим инструментом можно пользоваться, может достаточно так хорошо сократить время. Также визум позволяет классифицировать примыкание при помощи атрибута, номер типа. Это необходимо. В тех случаях, когда у вас примыкания в разных областях вашей моделируемой территории обладают разными свойствами, или вы хотите назначить им разные, например, времена доступа. У каждого примыкания есть параметр основной, который влияет, собственно, на расчеты. Это время т 0 время доступа для различных систем транспорта к, к транспортной сети. Обычно оно рассчитывается по умолчанию из стандартной скорости системы и длины примыкания. Вот. Но его также можно изменять. В некоторых случаях как раз изменение времени примыканий является хорошим работающим калибровочным инструментом. Опять же, не является универсальным решением, но делать, делать это возможно. Если вы хотите делать это как-то системно, то примыкание можно классифицировать и потом в зависимости от типа определенным образом примыкание менять. С точки зрения практики, как можно, один из тоже основных вопросов пользователей, как можно сократить время и можно ли распараллелить задачи ответ на этот вопрос звучит корректно. Звучит так. Да, можно, но с пониманием того, что вы делаете. Например, у вас есть одна лицензия визума, есть два человека, вам нужно создать модель. Оптимальным способом для вас будет разделить задачи по типу пользователя. Например, один человек занимается транспортными районами, второй человек занимается транспортной сетью. Один из возможных вариантов разделения. Самые основные такие моменты и трудности начинаются, когда вы все это сводите в визу и начинаете собирать модель. Там есть ряд нюансов, на которых можно останавливаться, можно освещать, но это просто займет очень много времени. Использовать внешние среды можно. Ну, то есть вы можете использовать GIS-систему для, определен... для работы с определенными видами данных, да, если вам нужно что-то проверить, например, вы можете выгрузить там тот же самый граф из Визума, загрузить его в GIS-систему, которая у вас есть, и собственно дальше с этим работать. И потом выгрузить его обратно. Вот. Это что касается транспортной сети. Вторым Большим этапом работы является создание модели транспортного спроса. Давайте начнем, начнем со слов: что же такое, вообще, в принципе, тран, транспортный спрос и где это находится в визу. Все, что касается транспортного спроса, находится в визуме в соответствующей папке спрос. Здесь вы, во-первых, задаете систему транспорта, режимы и сегменты спроса базовые вещи. Определяете, создаете вашу модель спроса, выбирая из различных ее разновидностей, создаете элементы этой модели спроса, группы, пара действий, слои и так далее. То есть это все находится вот здесь, во вкладке спрос. Какие же существуют основные разновидности модели спроса, в чем они отличаются? На самом деле весь транспортный спрос это... Это набор алгоритмов, позволяющих вам перейти от каких-то количественных процедур к величинам транспортных потоков, выраженных в матрицах корреспонденции. То есть вся разница между моделями спроса заключается в том, каким именно образом и исходя из какой идеи они это делают. Наиболее часто встречаемой и распространенной моделью является стандартная обычная четырехступенчатая модель. Она называется четырехступенчатой, потому что она состоит из четырех простых, простых, понятных и логических шагов, которые, по сути, отвечают на четыре основных вопроса. Первый вопрос. Сколько людей и с какими целями, в зависимости от каких характеристик района, в него, выйдет, в него заедет и из него выедет? Это первый шаг работы четырехшаговой модели, он называется создание транспортного движения. На данном этапе ваши данные социально-экономической статистики по району конвертируются в величину входящих и исходящих потоков в него по разным типам перемещений, дом-работа, работа-дом, дом-учеба и так далее. Типы перемещений вы задаете и определяете сами. Существует некий базовый набор корреспонденций трудовых и нетрудовых, их около 15 штук, самих этих типов перемещений, которые присутствуют практически в любой модели. В зависимости от специфики объекта, их, они, они могут быть, их может быть больше, их может быть меньше, но, как правило, их всегда около 15. Это основные перемещения, основные корреспонденции, которые вы задаете. Соответственно, вы это определили. У вас для каждого района по завершению первого шага работы модели стандартной четырехступенчатой модели есть количество, величина транспортного потока выраженная в людях, которая в него въезжает и из него выезжает в течение периода, какого-то периода времени. Как правило, все модели спроса базово строятся для полных суток. По одной простой причине, потому что сутки это тот период, который позволяет охватить все корреспонденции. То есть это тот временной период, который позволяет описать все корреспонденции, которые происходят. И уменьшить вероятность того, что какие-то корреспонденции будут не учтены из-за того, что они просто еще не завершились или не начались. Соответственно, первый этап закончился и вам из этих величин необходимо составить матрицу корреспонденции. То есть второй этап работы четырехшаговой модели отвечает вам на вопрос, из какого района в какой по разным типам перемещений переместится сколько людей. На втором этапе у вас, который называется распределение транспортного движения, в зависимости от характеристик вашей транспортной сети, от того, какие затраты у вас на перемещение существуют от, из района в район, как вы их отразили, и насколько эти затраты влияют на каждый тип поездки, Насколько они влияют на каждый тип поездки, у вас формируется матрица корреспонденций, то есть матрица перемещений. Это идейная суть второго этапа работы стандартной четырехшаговой модели. То есть вы, условно говоря, величины на вход на выход в этот шаг предоставляете, получаете матрицу корреспонденции по каждому типу перемещений. Третий этап называется выбор режима. На этом этапе у вас общая матрица перемещений, каждая ее ячейка, то есть каждая корреспонденция из района в район, делится в самом простом виде на перемещение на индивидуальном транспорте на личных автомобилях и на перемещение на транспорте общественном. Этот этап называется «Выбор режима». Четвертый этап. Модели. Это уже непосредственно распределение этих потоков на сеть, то есть выбор конкретных путей. То есть вы перед четвертым этапом знаете, сколько у вас по каждому типу перемещений людей поедет на индивидуальном транспорте, сколько на общественном. Соответственно, вы распределяете для индивидуального транспорта на сеть транспортные средства, для общественного транспорта вы распределяете пассажиропоток по маршрутной сети общественного транспорта. Простыми словами, это и есть описание стандартной четырехступенчатой модели. Помимо этого стандарта существуют еще иные способы, иные способы моделировать спрос. Они, они, они немного отличаются от стандартных четырех ступени отличаются идейно. Например, модели, основанные на цепочках поездок, как пример. Да? В чем суть? Суть в том, что там используется другой подход, при котором спрос представляется в виде различных цепочек поездок в течение суток и числа этих поездок для каждой пользовательской группы. Соответственно, имея эти данные, вы уже непосредственно их используете для распределения на сеть. В практически 90, наверное, процентах моделей макроуровне используется стандартная четырехшаговая модель по причинам того, что она лучше всего изучена, она на практике требует меньше всего исходных данных, и, так сказать, более известна, более проста и более понятна с точки зрения того, как ее разработать и как ее потом в дальнейшем итоге откалибровать. Есть еще такое, такое слово, очень модное, называется мультимодальность, которое очень часто используют, но... Не, не все и не до конца понимают, что же это такое. Мультимодальность – это возможность моделировать поездки, связанные с изменением режима в ходе одной корреспонденции. То есть это, грубо говоря, возможность моделировать пересадку с индивидуального транспорта на общественный. В PTV-визум такая возможность есть. Используется это в первую очередь для на практике используется для моделирования перехватывающих парковок. Это один из там, простых самых кейсов да, использования мультимодальности. Все процедуры, связанные с мультимодальностью, находятся, собственно, там же представляют собой отдельную группу процедур и Могут быть а, также а, реализованы. А, то есть в Питививизу моделировать а, мультимодальность можно. Применяться это может как для транспорта, как для моделирования перемещений пассажиров, так и для моделирования перемещений грузов. А... Как я уже сказал ранее, вся суть модели спроса, любой, заключается в том, что она представляет вам данные определенного набора в виде матриц-корреспонденции. Вообще матрицы – это отдельный элемент визума, с которыми помимо того, что их можно получать как итог работы процедур, с ними можно проводить различные операции которые вам необходимы. Можно матрицы, соответственно, создавать при помощи редактора матриц, при помощи расчетных процедур можно их менять, при помощи ряда встроенных в, так сказать, математического аппарата можно проводить с матрицами определенные действия. Это бывает полезно. В тех случаях, когда вы уже, так скажем, подходите непосредственно к этапам валидации и калибровки модели, некоторые матричные операции могут там, так скажем, быть очень полезными. О чем бы еще хотелось сказать в свете рассмотрения модели спроса? Очень часто задают э, такой вопрос. А вот существуют там различные шеринговые системы, э, там, прокаты, каршеринги и прочие, вот, вот эти вот э, новые, так скажем, явления, относительно новые в э, сфере транспорта, которые также необходимо учитывать, моделировать и что-то с ними делать. Можно ли это делать в Визуме? Да, можно, причем в различных вариантах. Визум позволяет при помощи, инструментария, который появился в поздних версиях, начиная, если мне не изменяет память, с 18-й версии, функционал есть, моделировать различные шеринговые системы, как с статичными станциями проката, так и с неким так скажем, представлением этого спроса. То есть возможность моделировать шеринговые системы в визуме присутствует. Вкратце, про это все про модель транспортного спроса. Давайте перейдем к следующему вопросу. Для многих он является черным ящиком. Он заключается в последовательности расчетных процедур и в собственно, том, что же делать дальше после того, как мы внесли Проверили и молодцы, занесли все исходные данные. Что собой представляет расчетные процедуры визума? Во-первых, все они находятся во вкладке «Расчет, последовательность процедур». То есть все, что у вас происходит с данными визуме, находится именно в этой вкладке. То есть все ваши расчеты модели находятся здесь. Что же собой представляют вообще идейно-расчетные процедуры? Любая расчетная процедура, которую вы создаете, это есть некий мини-калькулятор, которому вы некоторые данные даете на вход и получаете какой-то результат. Прежде чем создавать последовательность процедур в своей модели, необходимо проверить так называемые Общие настройки процедур, которые определяют то, как те процедуры, которые вы создадите, будут работать. Ну, здесь общие настройки процедур находятся во вкладке «Расчет», ну и, соответственно, общие настройки процедур. Что нам здесь доступно? Здесь нам доступна... Возможность изменения функций сопротивления на отрезках и примыканиях. Здесь нам возможно, доступно задание так называемой основной фиксированной нагрузки на отрезках. И здесь нам доступны различные параметры того, как у нас будут формироваться матрицы. То есть какие значения мы будем использовать по умолчанию по диагонали, какие значения максимальные, какие минимальные, какие а, единицы измерения матриц затрат мы будем использовать и так далее. На что здесь стоит обратить внимание и что будет являться важным. Важными здесь будут являться, ну, во-первых, сами функции сопротивления или CR-функции. Если говорить совсем простым языком, любая CR-функция показывает, как именно у вас падает скорость движения с увеличением загруженности участка вашей сети. Или увеличивается время прохождения с увеличением загрузки. Это показывает любая CR-функция. Этот момент необходимо учитывать, настраивать, и это достаточно тонкая работа, про которую нужно, которую нужно отдельно освещать, для того, чтобы сложилось, так скажем, грамотное понимание этого процесса. Соответственно, функции сопротивления используются не только для отрезков, также для поворотов, также для узлов. Плюс здесь можно выбирать различные варианты расчета, различные методы расчета этой функции сопротивления временных затрат в узлах, но это вещь, которая связана с тем, какие расчетные процедуры вы собираетесь использовать. Например, если вы собираетесь использовать перераспределение с учетом ICA, чтобы более детально там, по методике Highway Capacity Manual учитывать временные затраты собственно, на повороты в узлах, с учетом того, какие у вас существуют светофоры, вам необходимо метод расчета соответственно, здесь будет поменять. Вот. Это что касается общих настроек процедур. Все процедуры делятся на различные группы в зависимости от того, с какой частью модели они работают. Есть процедуры для модели спроса отдельные. Есть процедуры для мультимодального распределения, есть процедуры для матриц, которые позволяют вам при помощи проводить с матрицами различные действия и автоматизированно рассчитывать матрицы затрат, необходимые для... Например, этапов распределения и выбора режима в четырехшаговой модели. Есть ряд иных процедур, которые могут просто менять вам массово атрибуты каких-то отрезков или узлов, если вам это необходимо. Есть процедуры там, запуска фильтров, инициализации и так далее. Все процедуры находятся здесь, и все, что касается расчетов в Визуме, находится здесь. Давайте покажу пример, где уже существует эта последовательность для экономии времени. Процедуры можно выполнять как пошагово, так и выбрав отдельную какую-то группу процедур, выполнить только их и так далее. Существует ли какой-то стандартизированный простой набор процедур, с которого можно начать. Да, он существует. Это, во-первых, все процедуры, которые необходимы для расчета модели спроса. Это в... и процедура перераспределения индивидуального и общественного транспорта. Это тот минимальный набор, который у вас должен быть, чтобы ваша модель как бы логически была собрана. Все дальнейшие процедуры, которые вы добавляете, они направлены, либо на, так скажем, какие-то манипуляции с вашей сетью, либо на какие-то действия с матрицами в определенных целях. Но базово должны быть процедуры, работающие с моделью спроса, и должны быть процедуры, которые рассчитывают вам перераспределение, чтобы вы увидели результат собственно, работы модели. Очень часто задают вопрос, связанный с тем, что процедура не сработала, как мне понять, почему это работает, как мне понять, что мне делать и куда мне вообще смотреть. Ну вот у меня там процедура перераспределения индивидуального транспорта, например, не сработала, выдала ко мне какую-то ошибку, я не знаю, что с ней делать. Во-первых, перед запуском всех процедур настоятельно рекомендую проверять сеть, Находятся сам, сами встроенные тесты во вкладке «Расчет. Проверить сеть». Здесь можно проверить созданную вами сеть на ошибки по различным критериям. Во-вторых, у Visum существуют так называемые лог-файлы. Если вы зайдете во вкладку «Файл», «Показать лог-файлы», увидите два файла «Месседжес» и «Протокол». В файл месседжес обычно пишутся информационные сообщения, из разряда процедура сработала. А в протокол пишется, что конкретно не так. Анализируя записи, анализируя эти текстовые файлы, их можно так открыть и посмотреть. Анализируя то, что в них написано, можно понять, где вы ошиблись. Можно понять, например, какие конкретно отрезки у вас не в порядке, в каких конкретно узлах что-то не так и так далее. То есть инструментом для анализа и поиска ошибок на уровне несрабатывания функционала являются как раз вот эти вот вспомогательные файлы. И, наверное, завершающее то, о чем хотелось бы рассказать, это то, что выполняется уже, когда все собрано и работает. Это процедуры валидации и непосредственно калибровки модели. Это два разных понятия. Валидация – это когда вы просто сравниваете вашу модель с эталонным состоянием, то есть с какими-то количественными характеристиками эталона, вы сравниваете расчетную интенсивность с фактической, чаще всего расчетный пассажиропоток с фактическим, чтобы понять, где у вас и какие расхождения. Для того, чтобы эту задачу вам упростить и систематизировать, в Визуме существует процедура анализа перераспределения. Эта процедура позволяет вам увидеть увидеть основные, основные отклонения ваших расчетных параметров от фактических, показать вам коэффициент корреляции, показать ошибку и сделать некие выводы о том, насколько, так скажем, качественно вы модель построили. Очень часто под калибровкой модели понимают не совсем то, чем это является. То есть немножко есть некая путаница в понятиях. И от пользователей приходится слышать ну, следующую фразу. В Визуме существует ряд процедур, которые позволяют, так скажем, модель калибровать. Да, но эти процедуры не... Нельзя использовать как калибровку в чистом виде. Что есть визуме, если говорить простыми словами? В нем есть некие процедуры, которые позволяют вам автоматизированно изменять ваши матрицы корреспонденции или различные параметры, которые вы используете в модели спроса, например, параметры гравитационной модели, под ваши фактические значения. Да, такая возможность есть, да, этот математический аппарат существует, даже несколько видов этих процедур есть. Это процедуры, например, такая процедура с английским названием T-Flow или метод наименьших квадратов, который вам подгоняет матрицу корреспонденции под ваши фактические значения. Почему это может являться элементом калибровки, но ее полностью не заменяет? Ответ на самом деле очень простой, потому что одна из основных задач модели – это прогноз. То есть разовое, разовое использование этой процедуры для того, чтобы, и причем очень аккуратное использование этих процедур для того, чтобы увидеть, где ваша модель отклоняется от факта, возможно. Но это необходимо лишь для того, чтобы скорректировать прочие параметры модели. Например, чтобы скорректировать параметры модели спроса чтобы скорректировать распределение, чтобы скорректировать выбор режима, но никак не для того, чтобы нажать волшебную кнопку и так оставить. Потому что, если говорить совсем просто, при следующем расчете модели у вас и ошибка, которая существовала, так скажем, неточности, они останутся. И прогноз у вас будет, полученный с использованием этой модели, некорректный. Касаемо процедур, которые существуют в визуме, встроенных. Тут, собственно, позиция и логика именно такая, что использовать как элемент калибровки их можно, но заменять ими полноценную калибровку нельзя и, не, и неправильно. Это приведет к некорректному расчету прогноза вашей модели. А, да, еще хотелось бы остановиться на одном нюансе, как каким образом хранить фактические данные. В Визуме? для этого существуют, существуют атрибуты, определенные пользователям. Они никак не ограничивают вас в типе данных, которые вы храните. Вам только надо при создании пользовательского атрибута указать, для какого он объекта. Если вы храните интенсивность, то она чаще всего либо для отрезков либо для поворотных направлений, то есть для поворотов, вы ее, собственно, сюда можете вносить именно при помощи пользовательских атрибутов. Для хранения фактических данных в визуме используются как раз атрибуты определенные пользователи. Вот, соответственно, вкратце у меня все по основным этапам модели. Как сказал ранее Николай, мы очень надеемся на то, что ваши вопросы помогут нам сформировать дальнейшую программу вебинаров, направленных точечно на определенные этапы и на определенные трудности, которые, трудности и непонимания, которые у вас возникают.